Здравствуйте, меня зовут Денис, компания городов.ру. Мы опять на объекте Вальшанник 2, участок номер 40. Вот, за это время успели переделать фундамент под парник. В последний момент решил, что парник будет не 5 на 3, а 7,5 на 2,80, еще и с разделителем. Вот. Ну, как я говорил, парник будет с подогревом, поэтому фундамент у нас 50 сантиметров глубиной. Вот. И еще ребята из Микалача подготовили к заливке фундамент для гриль домика. Здесь у нас получается плита 10 сантиметров с обратным ростверком. Вот, здесь видите самая труба заложена это для подсоса воздуха для гриля вот, потом я вам покажу как собирается этот гриль домик или домик кота вот, для опорной стенки тоже все подготовлено заармировано вот сегодня у нас заливка ждем миксер и также подготовлена опалубка и армирование для заливки плиты под погреб, который мы будем устанавливать. Все, ждем миксер с бетоном.